всем большой привет сегодня будем красить пасхальные яйца в необычный шоколадный цвет с помощью натурального красителя чтобы не пропускать новые рецепты и кулинарные советы лайкните это видео и подпишитесь на канал в небольшую кастрюлю высыпаем 50 граммов сухих ягод черной бузины наливаем 700 миллилитров воды комнатной температуры накрываем кастрюлю крышкой и отправляем на плиту Ждем пока бузина закипит, убавляем огонь и варим ягоды до мягкости, примерно полчаса. Вначале будет много пены, поэтому кастрюлю плотно не закрываем. Когда бузина немного уварится, крышку ставим на место, чтобы сохранить побольше жидкости. Через 20-30 минут пробуем проткнуть ягоды зубочисткой. Если она входит легко, значит можно приступать к окрашиванию яиц. Чтобы из бузины выделилось как можно больше красящего вещества, на этом этапе ее необходимо дополнительно помять. Дальше в готовый отвар добавляем 1 столовую ложку соли, 50 миллилитров 9% уксуса и закладываем чисто вымытые белые яйца. Если жидкости в кастрюле оказалось маловато, подливаем горячую воду. В итоге яйца должны быть полностью покрыты отваром. Доводим содержимое кастрюли до повторного закипания и варим яйца 20 минут время от времени их переворачиваем чтобы яйца окрасились равномерно со всех сторон через 20 минут достаем яйца из кастрюли промываем их холодной водой Выкладываем на бумажную салфетку и даем полностью высохнуть. Пока яйца горячие, краска на них неустойчива, поэтому на поверхности остаются любые царапины. Но как только яйца остынут, цвет надежно фиксируется. А благодаря случайным царапинам на яйцах получается красивый мраморный рисунок. Для придания блеска протираем яйца ватным диском, смоченным подсолнечном масле.